Но рок рук рук идет, крокодил-дил-дил дил плывет, Только я все сижу и за новостью гляжу. Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра, приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самыми актуальными новостями и обновлениями по игрушечке Myth of Empires. Ну и в данном же обновлении я расскажу немножко про то, что же запланировано у нас на 18 декабря, что у нас введут нового в игру и так далее. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, а потому поставь, пожалуйста, авансом лайк под данное видео, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Но взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм. Таким, например, как Myth of Empires и не только Ну а мы, конечно же, начинаем! После недавно вышедшего обновления, которое было запланировано на 11 декабря Разработчиков воодушевил тот факт, что игрокам это очень сильно понравилось Когда у нас ввели новую броню на носорогов и слонов Реально это было очень круто и, как я уже и упомянул в прошлом своем видео, что разработчики нам добавят еще гораздо больше нового Но уже в течение декабря месяца Так вот, в грядущем обновлении, которое запланировано на 18 декабря Мы увидим гораздо больше совершенно новых предметов. Как вы уже, наверное, заметили по фоновому демо-ролику, в игре будут представлены совершенно новые элементы декора, а то есть ты сможешь украсить свое жилище еще более лучшим способом, чем бы это было раньше. Например, мы видели с вами трофейную голову кабана, также у нас были горящие мангалы, был представлен алтарь, была представлена такая штука, как какая-то дымящаяся, не знаю, курильница или что ли это такое. Также у нас показали трон, деревянную скамейку, деревянный стол. Помимо квадратного деревянного стола, еще будет у нас и круглый деревянный стол. Были, значит, у нас различные табуреточки и молитвенная какая-то штуковина. Все вот эти представленные предметы мы сможем разблокировать на панели рецептов или же чертежей. Ну а для того, чтобы скрафтить их, все. Все легко и просто, нам необходимо будет просто-напросто найти необходимые материалы, необходимые ресурсы для их изготовления, поместить в свой какой-то верстак и скрафтить их. Также будет возможность при размещении тех или иных объектов при помощи удержания клавиши Т изменить внешний вид мебели. То есть, например, если у вас есть просто стол, вы можете выбрать круглый или квадратный стол. Если у тебя есть у вас есть табуретка, вы можете выбрать также круглую, квадратную табуретку и что-то там. Еще один интересный момент, я также о нем упомянул в прошлом видео. Если ты, кстати, не видел, можешь зайти в плейлист, который находится в описании под данным видосиком. Там есть ссылочка, очень удобно все, ребятки, и очень много контента по этой игре. Да, я упоминал уже про то, что нам добавят совершенно новые доспехи, так вот как раз-таки их добавят именно с 18 декабря. Это будет позолоченный доспех зверя, который состоит из, под... из позолоченного доспеха зверя, естественно, позолоченного шлема зверя и позолоченных наколенников зверя, то есть полный комплект. Из чего крафтится он будет пока что, друзья, неизвестно. Разработчики пока что оставили это в тайне Возможно какой-то новый ресурс будет Возможно смесь каких-то ресурсов Каких-то топовых рут Почему топовых? Да потому что эти доспехи будут доступны только после достижения 60 уровня И не раньше Если у тебя нет 60 уровня Естественно этот доспех можно будет купить Приобрести где-нибудь на аукционе в магазинчике да, а, Но сделать только можно будет после 60 уровня Ну или на 60 уровне Ну и второй доспех Это доспех серебряного облака Который также состоит, состоит у нас из головы, тела и ботиночек. Да, если честно, интересно очень посмотреть уже на эти доспехи, как же они будут выглядеть, да. И это нам добавит еще больше уникальности, еще больше индивидуальности. И лично я люблю, когда в игре у нас много всяких разновидных типов оружия, разных их вариаций и доспехов. Это, ребята, реально добавляет больше э, крутизны нашему персонажу. Ну и, конечно же, для самых терпеливых и любознательных, как многие уже, наверное, успели заметить на фоновом демо-ролике, нам добавят специализированные седла, созданные для носорогов и слонов. Да, именно этим двум животным разработчики уделяют почему-то очень тонкое внимание, очень, да, такое глубокое. Помимо добавления новой бронки, нам еще, ребят, сдадут вот такие вот офигенные просто седла, которые значительно увеличат эффективность ваших, как говорится, боевых друзей. А именно эти седла будут представлять собой вот такие вот навесные штукенции, которые можно будет апгрейдить, как тебе заблагорассудится. Для апгрейда будут доступны более 10 всяких различных предметов, таких как огнемет, перенос сундук, боевой барабан, малый трибушет, простая баллиста, платформа лучника и клетка могут быть установлены на вот такие вот сюда для того, чтобы помочь тебе доминировать в этом интересном безумном мире. можешь прям чередовать или какой-то боевой модуль поставить, или какой-то транспортный, это уже все на твое усмотрение. мне кажется, это очень хорошо зайдет как на ПВП, так и на ПВЕ серверах. естественно, тоже хочется уже посмотреть, что же нам такого добавит, поэтому продолжаем следить за самыми актуальными новостями а я тебе, конечно же, в этом помогу. Ну и также коротко упомянули о том, что приближается у нас новогоднее мероприятие, новогодний ивент в Myth of Empires. Это будет первое праздничное событие с момента выпуска игры в ранний доступ. Что же будет в этом новогоднем ивенте? А будет конкретно это новогодний поиск сокровищ, битва с нижками, какие-то небесные фонарики, я так понимаю, которые мы будем запускать в воздух. Ну и также в качестве сюрпризов нам дадут такие новогодние подарки, как новогодний костюм и фейерверки. Не упусти новогодний проект! в мифов of Empires и приходи встречать Новый год с товарищами и друзьями по гильдии. А это пока что вся информация по поводу грядущих обновлений. Следим, конечно же, за этим с нетерпением. Я и сам слежу до сих пор и знаю, что я до сих пор активно играю в Myth of Empires. Вся информация по тому, на каком сервере я играю и какая у меня гильдия есть в описании также под данным видосом. Я надеюсь, информация для тебя была полезной, а если же нет, то поругай братишку Скретча, напиши, что мыл ты тут, братишка, не прав. и мы с тобой непременно это в комментариях обсудим. Ну а ты продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся, продолжение, конечно же, следует!